Привет, мой друг, как ты живешь Чего от жизни бегущий ты ждешь Все хорошо в моем окне Поют скворцы о пришедшей весне Все у меня, как у людей А у меня много новых идей А я стишки тут набросал А я картину нарисовал Всем становится летней Что солнце свет, Он навсегда И нашу и дружбу с, с ним меньше, как никогда А помнишь песни У костра А помнишь шуткий смех До утра Ну будь здоров Пока отбой Я так был рад Пообщаться с тобой Один звонок Расстрок, одна картинка, один стикерок, одна улыбка, пара фраз. И не коснутся беды нас, И на вершине прежних дней нам всем становится видней, что солнце, свет, он навсегда, и нашу На вершине прежних дней Нам всем становится видней Что солнце свет он навсегда И нашу дружбу ценим